здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на январь для представителей знака козерог прежде всего поздравляю вас с уже наступившим 2021 годом. пусть 2020 заберет с собой все проблемы а новый год принесет нам всем простое человеческое счастье для вас уважаемые дорогие козероги Наступил долгожданный период, когда вы можете действовать на свое усмотрение, полагаясь на собственные желания и потребности. Венера 7 января входит в знак Козерога. Ваша способность привлекать внимание окружающих в этот период несомненно. Попытки оказать личное влияние оправдают ваши ожидания. Обаяние, желание сотрудничать и чувство юмора заметно изменят существующее положение вещей в лучшую сторону. Важно выглядеть как можно более привлекательно и аккуратно, поскольку ваша внешность способна оказать такое же существенное влияние на исход дела, как и качество вашего характера. В целом, вам обеспечена удача в январе. Воспользуйтесь преимуществами этого благоприятного периода, чтобы улучшить взаимоотношения и извлечь пользу из деловых взаимоотношений. Подходящее время для проведения процедур по улучшению своей внешности. А также хорошее время для работы над своим имиджем. Благодаря мягкости обхождения, дипломатичности, тактичности, вам в этот период многое удается. Хорошее время для знакомства, решения вопросов, касающихся любви и отношений. А также для общественной и дипломатической деятельности. Творческим людям или людям искусства следует использовать этот период для презентации себя и своих произведений благоприятное время для бизнеса особенно связанного со сферой искусства и индустрией красоты в январе вы активны в вопросах связанных с партнерством любыми взаимоотношениями и сотрудничеством порой вы вынуждены с головой уходить в дела супруга партнеров может даже выполнять за них рабочие обязанности помогать партнеру в чем-либо взяв на себя дополнительную ответственность не только за себя но также и за других вы можете стать лидером какой-либо группы возможно также помощь влиятельных людей если вам это нужно говорите об этом вам окажут поддержку это период активной общественной деятельности вы можете найти разнообразные полезные связи период благоприятен для заключения договоров контрактов, деловых встреч с партнерами, посреднической деятельности. С 8 января Марс движется по вашему пятому дому, который отвечает за любовь, детей, творчество. Периодически возникает ситуация, когда вы вынуждены проявлять инициативу или проявлять напористость в личных отношениях. Обстоятельства этого периода способствуют погоне за удовольствиями, а творческий потенциал растет, что дает воплотить в реальность романтические цели. Вдохновение и воображение будет способствовать деятельности, связанной с детьми. Недавно появившиеся знакомства приобретают жизненную силу и энтузиазм. Из любых неприятностей вы выйдете победителем. В это время вы преимущественно занимаетесь тем, что доставляет вам физическое удовольствие и радость. Стремление к самовыражению может способствовать вашему продвижению в карьере. В январе возможен прорыв в творческих профессиях или в спорте. Появляется желание рискнуть, поставить все на кон, но будьте осторожны. Внезапно можно многое потерять, особенно в середине января. В ином случае выигрыш может обойтись слишком дорого, так как вы в этот период склонны действовать импульсивно. Возрастает интерес к противоположному полу, вы становитесь раскованнее, смелее, активнее в вопросах любви, легче идете на контакт. У женщин увеличивается возможность зачатия. Новолуние 13 января в Козероге способствует изменениям, связанным с вашей внешностью, личными интересами. Вы ощутите прилив энергии и желание действовать. Это отличный момент, чтобы проявить собственное я, заявить о себе как о... Профессионали. С 19 января солнце выходит из вашего знака и переходит знак водолея в ваш символический второй дом. Пришло время задуматься, есть ли у вас важные приоритеты помимо денежных. Ваши принципы и установившаяся система ценностей не менее важны, чем доходы и другие финансовые вопросы, которые выступают на первый план во время этого периода. Формируются обстоятельства, благодаря которым вы улучшите свое финансовое положение. Либо в результате собственных усилий, либо с помощью родителей, начальства и других представителей власти. Окружающие будут склонны признать результаты вашей деятельности. А это, в свою очередь, улучшит ваше финансовое положение и статус. В 20 числах января на первый план выходят материальные интересы. Вы задумываетесь о новых средствах заработка, ищите возможность приумножить свое состояние, и во многих случаях у вас это получается. В это время могут приобретаться серьезные покупки, крупные вещи. Покупая их, вы думаете не только об их использовании, сколько о вложении средств. Таким образом, возможно как получение денег, так и расходы, вложение на перспективу. Но это в целом своевременно. Полнолуние во Льве 28 января в вашем символическом восьмом доме может затронуть темы общих финансов, наследства, трансформационных процессов, а также вопросы, связанные с кризисами и опасностями, в том числе с хирургией. Возможно, вам захочется пересмотреть или объединить финансовый капитал, совершить крупную покупку. Это касается сферы деловых и семейных отношений. Могут возникнуть вопросы, связанные с налогами или страховками. Это неудачное время, чтобы брать в долг, оформлять ипотеку. Тем более, начинается период ретро-меркурия с 30 января. Видео по этой теме появится на моем YouTube-канале в середине января. Но может быть завершение какой-то ситуации, связанной с деньгами, которая слишком долго не могла разрешиться. Например, по выплате страховки, наведение порядка в завещании или получения наследства. Подобная ситуация может сложиться не только у вас, но и у вашего партнера. Может появиться желание и возможность изучать тайные науки. В личной жизни могут раскрыться тайные секреты ваших партнеров. Возможно, будет поставлена точка в отношениях, либо ваша любовная связь выйдет на более интимный уровень, что послужит серьезным трансформациям вашей личности. Отдельное короткое видео о полнолунии выйдет на моем YouTube-канале в 20 числах января. Кому нужна индивидуальная консультация, контакты на главной странице канала и под видео. На этом у меня все.